Смотрите, у нас тут чистые стены Такие укладбища, да? Ничего не написано на них no Да шатап, бич! Смотрите mm -hmm. сюда Время наступает 8 часов Оп! Опа! А что это появилось у нас? Оп! А там еще надпись Ой, граффити! И тут граффити Призрачный граффити на кладбище Меня удивляет, почему так много людей на кладбище и второй прикол, связанный с кладбищем. Сидоджи ходит по воздуху. Хотя, кажется, что будто тут стекло какое-то, на котором растет прозрачная трава. Но тогда как объяснить вот это вот? Сидоджи и сюда не проваливается. Вот это аномальное кладбище. Будто оно взято из, из сталкера. бизнес у нас находится вот здесь в Сан-Фьерро, ну, то бишь в Сан-Франциско, -Франц вот тут вот короче, круто а миссии с грузовыми перевозками вот здесь вот находились, если что что? начнем выполнять то же самое, как было в первой серии, но вместо велосипеда у нас мотоцикл ну, байк даже, я скажу прогресс вот миссия курьера и, к сожалению, этот район гейский ну потому что в Сан-Франциско Сан реально есть геиский район, к сожалению. Его надо уничтожить просто и всех тех, кто поддерживает всех этих геев сраных. Вон у нас два мужика за руку идут. Это вы видели два мужика за руку шли, и держали. Это пипец. Вот так тебе? Ну да, усложним миссию, но зато гея убил. Его парень потом будет оплакивать на похоронах. Я не одобряю такое. Вообще не одобряю. Эх, вот. Эти столбы бесполезно сбивать, они все равно потом будут нафиг спавниться. Целые, невредимые. А пакеты у нас, кстати, опять же, те же самые скрытые пакеты с GTA 3, как вы помните. Точно такие же. Может быть, там наркота находится. У нас вот, этот, вот эта вот недвижимость, это что-то связано с хиппи. что именно, я не знаю. Что именно, я не знаю, вот радуга Это явно что-то К голубым относится наверное. Хиппи Хиппи шопер. Может быть тут товары хиппи продают там всякие Ай. Эти знаки мира допустим Вообще не, я вообще в душе не чаю Что там хиппи любят Любят мир во что Эпоха хиппи уже прошла только отдаленные личности. Как там эти готы, как Эмо тоже. Вот отдаленные личности осталь, остались. А другие все уже. Эта эпоха прошла. Сан Фиеро. Вот у нас место действия, по сути, в Сан-Франциско. Ну, Сан-Фиеро, понятно, называется, чтобы там власти Сан-Франциско не жаловались, что мы тут в Сан-Франциско убиваем там людей. И, кстати, как вы видите, тут. Недавно до событий ГТА Сан-Андреса было крупнейшее землетрясение И поэтому вот поэтому мост, мосты были закрыты в Сан-Фьерро И тут и разрушения вот такие вот остались Ой, вот что будет, если не следить за дорогой А вот у нас, это, банда где-то была, я нафиг видел Но Где хрен знает Куда вообще ехать, это... что за хрень, почему оно в самой жопе мира находится? По сути, этот город не такой интересный, как у вас сантос и Лас Мидурос. Тут просто на многоэтажке. Не такой проработанный, как этот. Как. Как, как Liberty City. Да ты сука, да? Пол, полная сука, что скажу. Я бы тебя ударил. И даже бы убил, если бы тут мент не проходил. Усатый полицейский. У нас тут менты все усатые. Может это такой стереотип, что. Чё, полицейский участок доставить, да, пакетик? Вот так. Вон, это золот... золотой мост. Ой, мост золотые ворота еще где-то будет. Мы пока его не видели. Это не он, это железнодорожный мост. Трамвай пустой всегда едет. Его никак не угнать, него никак не сесть внутрь. Его даже уничтожить нельзя. Остановить просто это сбивать будет нас если мы попадемся на пути суть что интересно вот китайский район ой триатский по-моему ой японский точнее а может и китайский я не знаю но вот в сан франциско вроде да да да китайский это вот китайцы у нас банда китайцев стоит будущие союзники но они так к нам нейтрально относятся Что еще сказать могу? Интересный факт про Сан-Франциско. То, что там у нас проходила финальная миссия Хоба Фронта. <laughs> Первого. И одна из миссий в Call of Duty Advanced Warfare, Одна из самых крутых. С уничтожением завод э, с этого. С уничтожением моста. Крутая миссия была, честно скажу. Мне она нравится. Но моя любимая миссия там была, это миссия в Детройте. Где мы на этих летающих мотоциклах летали. Хотя я помню, как я очень крайне сильно там огорел на этой миссии, прям. С мотоцикла, на этих мотоциклах. Я так орал. На игру. Когда нахрен кол колдучеры взломают? Они в стиме вышли, но так и не взломаны нахрен. За бабосы. За 4000 за синглплеерованную компанию А мультиплееры я играть не буду Нахрен надо, блин Дождусь лучше, когда взломают А еще она <с> В России недоступна Гады полные Что могу сказать Лицемерные разрабы Они, вон, я слышал новости Брау Stars заблокировали в России Клэш оф Клэнс Вот эти все дно игры Заблокировали Школьники негодуют И детсадовцы как они папу квас э, будут играть на уроках. Они как нах... учиться будут, может, начнут. Или там на другие игры перейдут. Может, там стадов этого сраного. Навык мотоциклиста прокачал. У нас тут есть это такие побочки с миссией мото... автошкола на мотоцикл. Ну, категория А, по сути. Э, миссии водителя. Ой, автошкола точнее Это ад просто вездесущий. Я надеюсь, это не обяжут выполнять По сути Официально Это просто пипец полный Я так буду гореть с этой С этих миссий на золото Я перфекционист буду на золото проходить Если заставят Летная школа есть Это на вертолетах, на самолетах уч учиться надо будет Это тоже лютый кошмар для меня Но это, к сожалению, нужно будет по сюжету Вы увидите, как я страдаю Вегас Шоу вряд ли выживет после такого. Ну, и еще есть миссии с лодочной школой. Это вообще не обязательно. И миссии... И, ну, миссии... Автошкола на мотоциклы и лодочная школа они не обязательны вообще. Точнее, школа на мотоциклиста. Какая автошкола? Нафиг? Вот нахрен тут дождь начался. Вот меня сейчас мотоцикл будет заносить. Куда-сюда, нахрен. Вон у нас гей-клуб. Тут, Тан точнее, танцпол. Ночной клуб. Отличная работа. Сколько я заработал? Много. Дополнительное нахрен условие. Я понимаю, как сижу комфортно в майке под дождем на мотоцикле без крыши. Я бы так не смог. О -о -о -о. Шторм и ночью вся шторм, ничего не видно, видимость плохая. Отлично, если бы мы были где-то в глуши, в глуши, в лесу, может быть, вы увидели НЛО или привидение или Рейка какого-нибудь, Вандермен, Ладно, шучу. Никого из них нет в игре. Что, вот всякие шкалатроны там плутают кустик с ну точнее пикфута с кустиком таки скажут я видел снежного человека в игре разработчики подтверждали что ей эти нету там ну, снежного человека в игре никаких пикфутов поэтому ничего отставить есть знаете какой намек там иногда вот в лесу можно встретить следы странные большие человеческие можно сказать ну как человеческие Бигфут их вроде бы оставил. Многие утверждают. Но это в малых количествах. Вы видели? Где торс? Торс не прорисовался. Эти люди бездох ходили. Блин, у меня вообще баги и баги, баги кругом. Я реально недооцененный лесплеер. Больше багов вы можете встретить только у Рус Александра как нибудь о, я представляю, если бы он в Сан-Андрёску играл. О, сколько багов бы было, нафиг. Да. Это было бы, было бы невообразимо. Особенно если это Definitive Edition будет. До сих пор багов в кучах. Какие-то малюсенькие исправляют и новые добавляют, нафиг. Эти ремастеры позорнейшим. Мне бы все равно было бы интересно их глянуть, как они различаются от оригинальных игр. Ну ладно. Это вот музыка, которая сейчас играет, это настолько топ топчик. Жаль, вы им этим насладиться не можете. Только чуть-чуть слушать. Радио Икс просто топчик. Ну и Радио Лос-Антос. Так, под пивас, можно сказать, пойдет. пару Пара песен там интересных. Одна и то из ВАСИ типа взята. С радиостанции. А так вот. Спокойная, по сути, серия. Ну что, вам нравится Сан-Франциско? В этой игре. Санфиеру я, Опа, опять человек без ног ходит. Вот какие аномальные люди тут живут. Все, доставили. Я учу себя лучше водить мотоцикл. Я учу себя водить в ГТА. Вот если видите у такого человека на заднем стекле на машине такую надпись, я учу водить в ГТА, то лучше стоит опасаться его. Если когда-нибудь Vegas Show приобретет себе наш автомобиль, что 1% всего такой вероятности. Из тысячи, если чё, То вы будете знать, что. Хочу со мной не встречаться? Ладно. Шутка как-то не сильно удалась. Ну что, все? Может у меня сейчас тут. О, да, смотрите. Всё, у нас новый бизнес, по сути, появился. Теперь здесь нам будут приходить денежки. Нам нужно приезжать сюда, забирать 2000 всего. Ну, 2000 тоже деньги, по сути, могу сказать. Почему? Где вы? Вон у нас, 25 долларов. Вот так вот, собственно, мы будем забирать деньги. деньжат, а я поехал сохраняться. О, навык водитель прокачал. Круто. Тоже надо вставить видео. Еще я забыл добавить, что Саленд патч мне добавляет возможность, что у нас машины вот мораются. Вот видите, на краюшке, на краюшке машины грязные. Это, точнее, возвращено с дисковой версии, потому что в стимовской версии они были э, вырезаны, к сожалению. Hello? Алло? Алло? Алло? Кто-нибудь здесь есть? <связывая> Входи. Мент у нас кальян курит. Вы видите, какой он гад. Ну и вон. Что what's вам от меня надо? Кару, как дела, мальчик? Эй, hey, hey, что тут происходит? Oh. А, это секретная тренировка? Нет, ты должна быть выполняешь oh, no, свои служебные обязанности. Да-да, yeah, yeah, <laughs> <whatever. laughs> какая I'll тебе I'll разница, see. не твое дело. Мистер, Мистер Праведник, скоро приготовит какой-то новый вид табака. Как ему не стыдно! И потом ты привезёшь его мне. Эй, чувак, ты сдурел, лут... у тебя слишком глюки начались. Тебя уже. А. Ах, да, эй, oh. праведник, иди сюда, парень. Yo, Смотрите, here, Трутх его зовут, по сути, праведник. Он самый загадочный персонаж Welcome, в серии GTA. Да пожаловать, Sir. друг. Как дела? Карл you пришел сюда, money. чтобы отдать тебе твои, твои деньги. О чем ты говоришь? Now, Carl, Карл, я покурился, мне хорошо, но я не могу ничего сделать. А я хочу, чтобы ты взял зеленую травму и против в него. Это подорвет карьеру этого кретина. Oh, Какая это хрень. Чуваки, хотите грибочку, или кокаина? Может, немного марихуаны? No, Нет, мне не man. надо, парень, мне пора I бежать. Вот черт, oh, oh, мне Плохо. Йо, Карл! заплати парню за услуги. Э, oh, hey, чувак, игра не думал, что доживу до такого. Вера вы нашли меня. Откуда ты парень? Из ФБР you, или УБН? УБН управление FBI? по борьбе с наркотиками, DA? если что, вот так вот. Игра wow, нам перевела. Like Нет, я скорее частный следователь. Друг, от тебя исходит позитивная энергия. Как насчет того, чтобы попробовать вьетнамского опиума? Ну no, okay. no, нет, я не употребляю этот Красавчик, красавчика. Но откуда что, я знаю, что тебе могу доверять? Что? Я работаю на тебя. Peace, я человек мира. Он, кстати, peace, кстати тоже хиппи. Те, кто живет на соседнем холме, не уважают мой мир. I mean, я имею в виду тех дерьменских маньяков, фермеров, фашистов, о, right oh, фашистов, проведем специальную операцию, uh, у них есть компания, которая <гас> нужна мне <гас> Миссия топовая, привези мне его сюда, я продам it, тебе it. то, что нужно Амасте, Карл Что это значит? До встречи, Нарик что значит амасте? Он сказал, амасте, что это значит? Объясните, пожалуйста, Карву. А так мы с вами поехали ну и, естественно, SilentPatch, вот последнее, что я заметил, он, ну, возвращает вырезанные музыки, вот, на радио X была. Вообще, в стимовской версии, я уже сказал, она дегроидная версия. Ее вообще убрали с стима. До того, как убрали стима, в стимовской версии была GT San Andreas. Чё я несу? Короче, в San Andreas, GTA San Andreas, в стиме нафиг, была плохо играбель Там была вырезана, вот, как раз, фишка, что машины мораются. Что там... Песни, песни многие вырезаны были из игры. А сейчас вот... Uh, Silent Punch, по сути... Взял из, из дисковой версии... Песни. И вернул сюда. Но у меня в дисковой версии вообще музыки не было, как я рассказывал. Только а, реклама одна. Я ехал и слушал одну рекламу. Это капец был. Я даже до, этого, до того момента, как скачал себе San Andreas на ПК... Не знал, что в игре музыка вообще есть. Ну, только в была бывает все. Вот а так вот чтобы. Нафиг на радио. Я не думал. Я думал одно. Одна реклама нафиг. Ну, в рекламе тоже там такая музыка без авторских прав играла. Ну, это во всех, мы обо многих рекламах. это был капец. Когда я уже начал проходить саму андреску на ПК на 100% Досконально, полноценно Даже те, те миссии, что не обязательны для ПК То начал, собственно, ознакам, ознакомливаться с радиостанциями в этой игре И понравилось только Радио X. Комбайн. комбайн, настоящий комбайн Мы можем перелам, перемалывать людей Здесь работают агрессивные фермеры И они не потерпят Горо э это городских на своей земле сейчас мы против деревенщин будем сражаться Чё, можно на комбайн нам... Wait, фу, на трактор сесть потом на комбайн сядем вот тут я еще в этом месте снимал проверку мифов и легенд bomb, ты right? припешни на ту ферму и сразу по мне стрелять начали вы видите какой агрессивный дедок вот так вот агрессивный дедок я только зашел на территорию он уже начал стрелять по мне вот тут я снимал Выпуск по проверке мифов и легенд в GTA San Andreas на культ Эпсилон, короче. Потому что у этого здания голубые окна, и многие игроки думали, что это как-то связано с культом Эпсилон. Уставься от него! Да, да ну нафиг. В сторону Сидоджи. В сторону. Эй! Поднимайся. Она соломку курит. Вот так вот обезглавил ее. Смотрите, какой кровище полилось. <с> мы сейчас на тракторе так вот. Поедем. Я надеюсь, вам нравятся миссии в этой игре. Вот напишите, как вам. Они такие разнообразные. Вот тут мы на, на тракторе катимся. Давим деревенщину. Вон, тетка. Деревенщина. Деревенщина. Зомбак ходит. Опять. Пошёл нафиг! С лопатой на вооруженного человека! Вот дебилы нафиг! Я же говорю, что эти деревенщины тупые, тупые, тупорылые! Ах, они гады! Реально как зомбак бегает! Вы посмотрите на это! Зомбак с лопатой на меня бежит! Да! Да! Игруха топовая! Давайте еще поломаем, что ли. Раз они так к нам агрессивно относятся, то почему бы и не сломать содержимое всего этого? Что, старикашка? Ты слишком тупой, чтобы перелезть, да? Еще с лопатой бежим. <свес> <свес> <свес> Зомбак. Да нет, это старикашка. Ой, Ну они вообще выглядят как зомбаки какие-то. Слишком отсталые для нашего мира. Ну чё, у нас в России не отличаются эти стариканы от американских, как, как вы видите. Опять, опять, GTA San Andreas нам показало, что мир в США не, не сильно отличается от того, что мы видим там. В России. Как дядина, сука, она, ули... она ушла. Это потому что я косой. Это сломаем Они все равно тут ничего не выращивают В этих теплицах Одна трава, одна сорня... одни сорняки Короче О, у нас еще збивы там стоят Ой, какие тупые Как и Венс Дэнс Венс Который в GTA Vice City у меня застрял в бассейне Такой так, угарный момент был почему я так это кашу это очень очень странно я все сломаю что тут у них видно это вам за такое агрессивное отношение ко мне ну забор я ломать не буду потому что он и в обычной игре появляется а вот в обычной игре я не помню чтобы в этом миссии появлялись вот эти пушки пшениц Все восстановилось. Тогда <звучит> <Я>, зря <звучит> я это все ломаю. Вообще не знаю, может быть этот, эта миссия войдет в шестую серию. А может и нет. Бабушка. Ты ч, я не агрессивная? Бабушка. Тебя как свидетеля надо нейтрализовать. Ой, блин. Я не знаю, как я этот комбайн угонять сейчас буду. Он меня же просто раздавит. Ну-ка. Ты тупой? Вот такое орудие убийства просрал. Просто отдал мне его в руки. Все. Видели там кишки были? Ну что, давайте? Поехали! Там, там. Я просто ну погоди вспомнил как волк это на комбайне Куриц всяких Пере... это... Ну не перевал перемалывал, а... В этом... В сетку их загонял, короче Чё, кто-нибудь остался жив? тре тре ре тре тре тре тре тре Ну, короче, все... Все эти исчезли... ...целевшие... Им очень повезло, я скажу Очень повезло, крайне Вот так вот Что, короче, убийства Мы на настоящем комбайне гоняем А, вон еще остался. тре тре ре тре тре тре тре Ну, там вот такая музыка Ну, погоди, была, я помню Еще одна попытка но на этот раз я этого дебила убивать не собираюсь. Попытаемся оторваться от него так. На комбайне по дороге. Едем. А вы когда-нибудь в реальной жизни видели комбайн? Я вот так. Просто там Видел. Но когда ехали однажды на озеро. Какое озеро я уже не помню. Да и вам знать не обязательно. Половинка вроде. Так называлось. Там вот видели поля. Да, вот комбайн так что у нас в россии тоже они есть так что знаете если кто-то не знал я думаю если это шиз... эту миссию шестую с... серию в окно, то у меня серия уже за час перевалит не знаю тогда что ли Ой, блин, я на свой собственный маркер поехал нафиг. Черт. <звы> Мне надо ехать туда, где жёлтый, э, э, желтый треугольник. No У нас вот еще оказывается, я совсем забыл, что и эти малюсенькие деревья могут ломаться. Это да, он приехал за нами. Капец, я выханулся. Да в жопу засунь свой автомат, зомбак вообще должен в могиле находиться. Куда я? Падать, блин! Надеюсь, это. Это охотничья винтовка наносит минимальный урон. Давай, Даун, объезжай! Блин, я бесит, что он стреляет. У него патроны-то бесконечно явно. Куда вообще ехать-то надо? Да ты меня бесишь. Вау, wow. ну а знаете, на этом поле um, будет одна миссия такая, когда мы ее будем проходить, вы сразу знаете, в какой игре она была, точнее, в двух играх даже была, в одной серии. Пока спойлерить вам не собираюсь. Чувак, ты вернул мир в мою долину. Спасибо тебе, друг. Я позову тебя, когда травка будет готова. Только не забудь принести cash. все деньги. Кэш. Он так сказал. Кто, кто это звонит? Опа. Hey! Carl, да, Карл, это Сиза. Как дива. Полное дерьмо, вот как мои дела. Что это не так? Где С ней все в порядке? Она сейчас со мной, с ней все в порядке. Банда у Лусанцекас больше нет. На концерн игры она появится. Что произошло? Доверие, уважение, честность, они больше не имеют значения в лос -Санте. Мои друзья, парни из банды, все либо мертвы, либо попрятались. Уезжай из города. уезжая в городок Энджел Пайн. Сними себе и кенду трейлер, я вас там встречу. Хорошо, я только закончу одно дельце и удостоверюсь в этом. Нет, Меледельна, возьми мою сестру и в город, из города Не спорь со мной на эту тему, я не могу ее потерять, чувак. Как скажешь, Холмс, увидимся в Энджел Пайн. Вот так вот, короче. У, эт у этой банды, короче... Тоже все дела идут через жопу, как вы узнали. Сизар этот. Ну, эта банда тоже к концу игры будет. У нас снова появится и будет снова аккнуться на Сидоджи доджи Ладно, я думаю на этом закончить. Поехал сохраняться. Всем громко спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем... Мы с вами продолжаем проходить Сан-Андрес, король в изгнании. Это вот про Цезаря. Имеется в виду. Эй, hey, Карл! Как ты себя чувствуешь, сестренка? Плохо! Меня любит латинос. Over, Это еще не все, чувак. Я приехал сюда, чтобы обезопасить свою mama. девушку. Но я сейчас отправлюсь home, назад к самому дому. Избавлюсь от этих гребаных наркоторговцев. Hey, Смотри, вернешься в свой район, чтобы избавиться от этого дерьма. Этого дерьма а? Тебя там сразу же порвут на куски. Я потеряю тебе за твоего мужеского самолюбия. Эй, успокойся, чувак. Мы справимся со всем этим, когда придет время. Мы же знаем, какие подонки стоят за всем этим, чувак. Это Ванючка воню, Грустерский брат Смог, эти грязные свиньи, темпани и Пласты. Ну и про Райдера не забываем. Смог, он все это пострел, чувак. Нет, нет, только не Смог. Он водится с Крэш. но этими ментами не делал. Хватит, Джей. Как ты думаешь, откуда у него тот новый дом, а? Давай забудем всю чушь про Гоуф Стрит Фай, и посмотрим в глаза. На улице говорили, что он дважды в неделю смог отправлять машину из города в Сан-Фьерро, и назад она возвращается в... полная белого порошка. Ну no вы знаете, какой порошок имеется в виду, I да? Я понаблюдал за шоссе, идущему в Сан-Фьерро. Может, я что-нибудь увижу? Вот только я уложу свои дела и вернусь к вам. Вот как-то так. И они опять тут будут шушукаться. Алло? Где ты за странец? Ты a почему a не звонишь? Ну, я как раз собираюсь позвонить тебе, но... жест, ты проводи время с этими вонючими шлюхами! Нет-нет-нет! Если ты дашь мне молчать, приезжай быстро, у нас есть места, которые надо ограбить. Посмотри, посреди всякого дерьма. Это Каталина нам звонит нафиг. Смотрите, у нас новый дом появился, где Каталина живет, причем. Представляете? И раньше, вот, когда я не доходил до этой миссии в GTA San Andreas, я думал, что тут живет какой-то маньяк, призрак там. Просто смотрите. У нас тут есть кровавый пол перед домом. Зайти в него, конечно, нельзя. Там Каталина живет нахрен надо. Но все равно туда CJ заходит сохраняться. Так, вот у нас есть такая вот прикольная тачка, которую я вам однажды показывал. Дизайн вам понравился. Хотя многие фанаты даже San Andreas говорят, что дизайн машин тут немножко плоховатый а я считаю что нормальный не ужасный но сойдет сохраняемся я раньше думал что тут всякие призраки там обитают исследовал это место но никого не нашел первые шаги <coughs> называется миссия Эй, каталина детка это я карл джонсон open up Эй, baby, Эй, детка, проси я плохо поступил. Зачем ты так с Каталиной разговариваешь? Она не заслуживает всего этого. У меня сейчас run, трудные baby. времена, детка. You know, ты знаешь, baby, может быть, я немного hard. грубоват. Please, пожалуйста, поверь on, мне, ну же, детка. Карл Джонсон, какой ты наивный. Открой дверь, черт. Она здесь? Я ничего не вижу. Ну же, детка, не психуй, детка, пожалуйста. СиДжей, а как baby. ты сохранился-то? Ты же должен был войти в здание. Зайди через черный вход. И сейчас привидение появится. Шучу. Baby, you, no Без тебя не Johnson. будет, Карл Джонсон, это что там справа. А, она торчит. Проклятие, черт. Где-то тупая bitch? сучка. Опа! Here's Здесь карбон. И кто теперь now, тупая babe? сучка, а? Oh, baby, Прост... детка, oh, детка, я очень не извиняюсь, детка. So sorry, вот это капец! Что дальше? So right? И ты была права? Пожалуйста, прости меня, детка. Just... Только, только shot, не стреляй, please. прошу. Какой сидор же, блин? Ты думаешь, что ты сожалеешь, а? You, как ты собираешься доказать, start? что ты сожалеешь? I, I, now, ну давай, baby. детка. I'm, I'm я буду so с тобой, baby. даже если ты будешь... Продолжай. Yeah. And, and я буду грабить с тобой банки и так and далее. Вы посмотрите, какой СиДжей. Я you know, дам тебя убить любого кого ты заслужишь, как ты захочешь любить, убить. Я буду править... Ой, господи. Только, блин, прошу. Не стреляй в меня. Карл, кажется, я люблю тебя. Блин. Это какой-то кринж вообще. Ух, черт, это великолепно, круто. Да, фантастика, все это. Хочешь ограбить тебе парочку заведений? Вообще, это кринжатина. Знаете, как, не, как с ней надо поступить? Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот так вот избили ее. СиДжей, надо было вот так вот. Так. Тут куда дальше поедем? Какие банки грабить? Вот сюда поедем. В этот банк. Ой. Как вы видите, Каталина тут у нас немножко, так сказать, вид изменилась, потому что... Тут у нас 90-е годы, в GTA 3 2001, ну, типа, редизайн персонажа произошел. Это как с чел из первого Портала и второго, если сравнить, то в Портал 2, типа, она красивее выглядит, там, все дела. Ты хочешь грабить букмерхерскую контору? 1 x ограбим. Да, да, ты больше не мужчина? Держи, Карл. Сумки завзрючат. Где ты их откопала? Блин, это... Ностальгия нафиг. Поэтому оружие испытываю. А, деревенщина. The... Открывай пацунку, я просто. Или я прострелю твою грябаную морду? Убери руки от сигнализации, the... или я убью тебя и твоих детей придачу. <laughs> Опа. Не получилось. I я you, тебе предупреждал, тупая сучка. Стреляй. Fucking... Тупая сучка. Она же убила деревенщину. Так. <звук> Она убивает всех! Так, а куда надо? А дверь подорвать? Я что-то не подумал. Смотрите, теперь ищем кнопку и бабахаем. Так и опять взрывчатку бросать придется. Но миссия интересная, эти ограбления более-менее разбавляют игру. Папа, деньги цело оказались, хотя блин взорвал сейф. Грабим, грабим банки. Следи за временем, ты гребаный летяй. Whatever, Ладно, поехали. Ну Си Джей прогнулся нафиг под баб. Это просто пипец. Он должен ее ушитать, как я его показал. А вместо этого он ее. Ой, прости, только не стреляй в меня. Okay, О -о -о -о -о. Капец! Е... Мент you're чуть. You're Опа! Она прикольно с Дигла стреляет. Диглу там большой урон наносит. You, Че я хотел сказать, блин, я забыл. Черт! Ну он, короче, с дигла стреляет, и он большой урон наносить машинам будет. Так что-то менты тут не включают сигнализацию почему-то. А вот теперь включили. Стоило их попросить. Надо ее было сбить. Просто ее сбить. Сидожи, ты что такой наивный, Прогнулся под эту сучку. Вот ее вон в финале GTA 3. Это вертолет, вз... ой, вертолет вместе с ней взорвалась, посмотри ее. А тут СиДжей ее боится. Ладно, дарим зампока. И едем перекрашиваться. Кстати, я кое-что забыл вам сказать. Мы пока завершили миссии грузовый перевозок. Ну, дальнобойщика. Короче, все дело в том, что нам надо дождаться, когда. Вы че, суицидники? Ну, бабку передавил. Ой, блядь. Бабушка, ты тупая гуська. Вам не хрен надо сюда было идти. Тупорылые суицидники, как я их ненавижу, все под колеса бросаются. Бабка! Иди в жопу просто! Короче, пока мы вас винту раз не откроем, нам не, не будут доступны две последние миссии груз грузов-перевозок. Вы слабые мужчины, боитесь женщин! Вот именно нахрен она говорит. Надо тебе морду набить просто, и все. И тогда никто бояться тебя не будет. Кого ты называешь слабым музык мужиком? Ну, Джей тут это... Короче, позорится постоянно. Я... Я... Я лучше бы... Надеюсь, вы не видели, что она сказала. Там, что-то про яйца, нахрен. Надеюсь, вы этого не видели. Это капец какой-то. Так. Сейчас тогда мы сразу выполним... Сразу. еще одну миссию. О, у нас... Есть такой взрыв-пакет. Какая ностальгия по его модельке, нахрен? Почему-то. Так, сохраняемся. И идем выполнять следующую миссию. Быть ухажером, это пипец. Посмотрите. Эй, Хотя... Каталина, hey, hey, это call. я, Карл. On, давай, идем. У нас еще We есть бабки, которые up, надо ограбить, детка. Давай, идем. любимый. Хорошо, on, давай, идем. On, Ты сейчас же пытаешься свою задницу внутрь, on, Карл Джонсон. Right, it, Или я же вытащу чеку out. из этой гребной гранаты. Вытаскивай. Вытаскивай. Хорошо, я зайду. Блин, СиДжей. Ты чё такой прогнутый? Прогнулся. Я... Я... Не... Слушай, Look, baby, я это, really мне правда нужны эти деньги. О боже, как называется эта хреновина. Я не буду это читать. No, <плых> Ты так шлюха. Что си творится? Тупо без комментариев. О yes. господи! <служивание> Ой, Господи Иисусе, тебе надо... Вот... а На тебе! На... На... На... Блин. убивать, к сожалению, нельзя! Иначе... Миссии будут провалены! Я тупо просто без комментариев, нахуй! Тупо без комментариев! Я не буду это комментировать. И, кстати, знаете, кое-что скажу? Вот помните, вот мы в начале этой серии, вот я вставил момент, как я там на байке катался. Я уже устал от тебя, ну я тоже от тебя устал. Еще две миссии у нее осталось и все, мы с ней покончим. Вроде бы. А вроде бы и нет. А, нет, у нас еще будут миссии, где мы с ней встретимся. Вот эту, короче, миссию, вот, э, с, где на байке мы катались, надо было первым делом выполнять, когда меня менты привезли вот сюда, в сельскую местность. Первым делом нахрен, но вместо этого я пару миссий сюжетных выполнил. Ты имеешь в виду, как последний день? Эти деревенские ублюдки! О, я помню эту миссию. Смотрите, зомбаки и ковбои <пах> грабят это... Магазин. Деньги у нас, смываемся! Эти тупые придурки забрали наши деньги. Ой, я помню. Это мои деньги! Сдохни, грябаный ублюдок! Слушай, я так ненавижу Каталину, она просто тупая мразь. Я ее просто терпеть не могу. Это худший антагонист среди всех серий GTA. И дело не в том, что она плохо прописанный персонаж, просто она так раздражает меня. Вот как я рад, что в GTA 3 мы ее убили. Как на нее CJ может работать? Стреляй. Ой, блин. Надо... Обязательно забрать, садись. У меня мало патронов у УЗИшки. <laughs> Кстати, да, мы на квадроцикле катаемся. Тоже, типа, новое транспортное средство в GTA. Ни в одной GTA, которую я проходил на канале, не было квадроциклов. Так что вот. Давайте за зомбаком поедем. Зомби украл деньги. Да это так! Просто он на зомбака похож. Он не, он не зомби, он просто... Я его так в шутку называю. И в файлах игры, как я говорил, вроде он там... Его моделька прописана как зомби. что то такое. Все игроки GTA вон зомбак опять ходит. Да как быстрее, если это максимальная скорость квадроцикла? Вот когда мы следующую серию начнем, я ее снова ушатаю. Каталину. Пострелять, право, бра, возле моего уха. Сидоджи, у тебя и так мало тут боеприпасов. Ой, а куда он улетел? Подбери, чемодан. Чумодан. Тебе надо просто. Вот так вот. В жопу тебе. И она все это терпит. И Си Джи это терпит. Униж... унижение от нее. Это просто двойные стандарты какие-то. <связан> Надо мне кое что поговорить. О чем? Что <связан> я должна сказать? <связан> Но ты должна угомониться. Согласен. <связан> да она не, уг... не, угом... не угомониться. <связан> это... <связан> это ведьма просто <связан> тупая серва. Вы должны ее, подписчики, ненавидеть, если кто-то к ней проявляет небольшой интерес. Ненавидьте эту тупорылую девку. Будем вместе ее хейтить. Всеми 1537 do подписчиками. Это тупый стервы будем кейтить. Реально тварь полная. Кстати, вроде у нас последний банк остался, и. Да без вроде, короче, последний банк остался. И там, короче, будет. Ну, эта миссия прикольная будет. Вам она понравится, я думаю. Навык водителя прокачал. Хотя, не знаю, квадроцикл, это же больше, чем больше, как мо мотоцикл, и. Должен прокачиваться навык мотоциклиста How Ты много узнала о женском сердце То что you... could... Нет, ничего не узнал Не хочу знать Все Еще одну миссию прошли Плюс Каталины в том Что она нам, а, по, нам подарила с, Этот, свой дом Но потом он станет чисто нашим Она улетит из Лос-Сантоса В Либерти Сити, ну вы знаете Это по GTA 3, рождение на небесах но опять уже унижение Карла будет, мы все это знаем. Дал поем! Черт, раз что я, я сделал на этот раз? Вы, Вы все на одно лицо! Я видел это по телевизору, читал об этом в книгах, я слышал об этом в песнях! Вы все на одно лицо! Я! Детка, сожалею! Я отдавай себе! Нет, больше никогда! Да нахрен мне нужна ты нужна! С этого момента, мы только деловые партнеры! Да! Да! Бабки, мне нужны деньги. Я тебя предупреждал. Предупреждаю, я очень в, в хреновом настроении. Сегодня я убью любого, кто выведет меня из себя. Especially Особенно you. тебя! Пошли! Move. Ну ладно, я попытаюсь сейчас вы, это, вывести ее из себя. И посмотрим, убьет ли она меня после этого. На тебе! На! На! На! На! что то я смотрю, она меня не убивает. А как тебе такое? Вот так вот. Подавись нахрен. Че, последнее осталось? Последнее ограбление в этой деревне. Вы видите, как у нас тут много деревень, да? Ездим в одну деревню, ездим в, в, во вторую деревню. Что-то не так? Нет, просто ненавижу мужчин. Ну да иди нахрен. Кстати, еще кое-что скажу. Насчет GTA 4 и эпизодов я был не прав. Обновления крупные, вот эти вот. Который соединили все три игры в одну. Вышло не в 2018 году, а в 2020. А в 2018 врагу Рокстер просто ударили короче. Песни многие заменили Владивосток ФМ, и обновления никакого масштабного не было. Оно появилось только в 2020 году, поэтому знаете, оказывается, вот я тоже был немножко неправ. Надеюсь, я понятно объяснил. Сельский банк, ты возьмешь под контроль толпу. Ой! хорошая мисс Каталина, мисс! Не думай о том, чтобы сделать что-нибудь ублюдок. Дай сюда все позле... до последнего отдорова. И сейчас же шутка. Я пустошу этот сейф. Держи этих идиотов на прицеле. Ну, мы по скрипту мы не сможем их всех удержать. Карл. Вы видите? Я тебе давал простое задание! Да это нельзя это сделать, выполнить. Внимание всем подразделениям, какие-то психи грабят банк в Пауамина Крик. Черт, я только купил еще один пончик. Разве эти преступники не могут подождать? Мы можем собрать взятки позже. Взятки. А сейчас лучше пойти посмотреть. Ай, коррумпированные менты, которые любят пончики. Понимаю, понимаю. Ну. Можно, катсцены закончиться? Мы знаем, что вы внутри. Игра кончена. Выходите. Мы можем ладить все это миром. Ну давайте постреляем по банкоматам. Это эта миссия прикольная. Я честно скажу, мне она нравится. Я бы и в Каталину выстрелил, но я могу тут убить. А, э, дробовиком снесла всю дверь, вы оф, офигеть дробовик. Давайте стреляем по ментам. На тебе. Всего три звезды. А, как мало. Давай, давай, не мешайся на дороге, нахрен. Тут еще везде все ящиками заставлено, чтобы мы раньше времени не могли уйти. На тебе. По сути, легкая миссия. Вот это вот. Но с особо тут никаких сложностей нету. Только надо метко целиться. Вот так вот по Каталине выстрелил заодно. Что-то вертолет сказал, я вижу дом свой отсюда или что-то подобное, я как-то не расслышал сильно. О, ну мы, мы, мы на как будем уезжать. Вот так, вот, куда ты побежал? Куда, побежал? Куда, куда? Сядись на мотоцикл, иду за мной. Ты думаешь, мы можешь угнаться за настоящей женщиной? Ты не женщина ни хрена вообще. Оу! Оу! Это как так вообще возможно было? Это было странно. У -у -у -у -у. А менты неуд... а. Один мент неудачник, короче. Он ваханулся. Ты тормоз. О! Бонус за уникальный прыжок выполнил. Ну, вообще, уникальные прыжки тут не обязательны на 100%. Но я их тоже выполнил. Так, не слушаем меня унижение? А мент, наверное, по скрипту, да? О! Я забыл взятку забрать! Оп, мент ваханулся. Ну, шериф, ну, пофиг, все равно шерифы это менты. Опа, как подлетело. Давай. Лучше бы ты сдохла, когда упала. Да, меня волнуют деньги, а ты мне ни хрена не нужна. Я больше не буду тебе париться. Ой, пошла ты нахуй. Так, мы что, домой едем? С тремя звез звездами. Хотя кому нужно эта халупа тут, да? Менты и лучше поедут бочки жрать. Держи. Спасибо. Однажды Карл Джонсон до тебя дойдет. Она, она действительно любит меня, и твое сердце расколится пополам. Но сейчас ты больше похож на гадкую ящерицу, чем на мужчину. А ты на мутанта из биоотходов похоже. Вот. Все. Давай, уходи уже. Мы все прошли все миссии Каталины. Она тут еще на паре миссий появится, и мы больше ее не увидим, к счастью. Ура! Ну, ладно. Что-то мне пока миссии недоступны. Поедем куда глаза глядят. А там мне, наверное, позвонят. Хотя, если я выйду из транспорта... О, позвоночек, да. Ну-ка Эй, Холмес, я был занят Сизор, как дела? Я, замену, могу чуть залог 50 зота Гонки, мой друг, тачки Не красивые тачки, а быстрые, чувак, быстрые О чем ты говоришь? О стритрейсерах и сан Они встречаются за городом, чтобы порвать все округи в плачь Никаких приглашений, участие свободное Хочешь заработать немного денег А папа римский стрелёт в лесу? Ха, опять ты постоянно меня об этом спрашиваешь Что не знаю, дело его святейшества Это его дело, найди быструю тачку Он у меня есть Увидимся, чувак все, сейчас, короче, поедем опять в гоночки. Ну, как вы знаете, гонки в GTA очень легкие, поэтому нам не составит проблемы его пройти. Ву зиму называется миссия. Вы сейчас узнаете, что это за персонаж такой Вузиму? зиму. А слева от Сизар застрял. С слева, смотрите, налево. Оп-пон, появился. Эй, а что у тебя целая вечность? Где ты нафиг пропадал? А психомис, я застрял и не мог подвинуться. Uh, ну, правильно, у тебя... Остается пять минут после каждого угодно. когда бензин еще по твоим венам, как плывающая смерть. Смотрите, на заднем фоне вот из GTA 3, главный протагонист. А вот в зиму этот слепой чувак. Я никогда прежде не видел вас. Откуда вы, друг? Я из банды Glowstrade, лос антос Что-то случилось. Расслабься, это, конечно, не парад, приятель, но ты знаешь, мы должны быть осторожны Я Вузи Мо, но мои друзья зовут меня Вузи, рад познакомиться Он слепой, кстати, что за СиДжей, Карл Джонсон Он слепой, совсем слепой, вот поэтому он такие очки носит Слушайте, мы любим страивать гонки за деньги, либо за розовые щелки на выбор гонщина. гонщика Заводите свою машину, мы уже начинаем, удачи, Карл Джонсон вы же видели сзади Клода из GTA 3? Это он, вон он слева. Там находится. Будь осторожен, Си sure. Конечно, чувак. Да сейчас мы порвем клода. <laughs> Самый настоящий протагонист из GTA 3. Вот я люблю, когда мы в играх встречаемся с протагонистами. Других частей. Или вообще из других игр. О-о-о. Это что-то нечто. Клод у нас тут еще молодой, но тоже разговаривать не умеет по понятным причинам. И, кстати, интересный фактик. Вот, когда выходила GTA 3, имя Клода было неизвестно. Типа, как звали протагонистах никто не знал. Ну, как вышел Сан Андрес, ему тут прозвали... Его прозвали Клодом, и вот сейчас его Клодом зовут, собственно. Клод Кладовка, называйте его как хотите. Вот, по сути, два персонажа из Сан Андреса. И уже здесь И это круто Нет, у Каталины Каталину Чтобы не было вообще Такая стерва, И ведь она И ведь она потом Кода придаст, как мы знали В GTA 3 Ненавижу ее Самый худший персонаж вообще В GTA, это Каталина Чё? Сюда поедем о, wow, Эпик! О! Уникальный прыжок выполнил! А че тут уникального, я не понял? Вообще не знаю. И слушайте, это реально самые легкие гонки из всех, которые вы когда-либо видели, да? Посмотрите, мы первое место заняли, а подписчики хрен знает где. Вот поэтому я люблю гонки в GTA, то что они легкие. А то я ни одну часть не форспида до конца не проходил потому что они сложны становились. Мы сейчас через лесопилку это еще проедем. Вот раньше там думали, что обитает маньяк с бензопилой. Ух, но никакого маньяка не оказалось, это все моды его туда добавляли всякие. Да я могу вообще не торопясь проходить Сан-Андреску. Оп. Тут взяточка, запомним. Ну, мне запомнить вам-то не надо. А там у нас сан Я Мне все-таки стоило сразу выполнить эти миссии курьера на байке. Как только мы... Это... Оказались в лесу. Нас менты привезли. Ну, чтобы сразу доход был. Чтобы я больше денег зарабатывал. Тоже как я все домики буду покупать. И все бизнесы. У меня же денег тупо не хватит. А денег тут... Как у кота молока. Тобишь нету. Ладно, тупая фраза вообще. Победа. Обожаю эту музыку. Обожаю эту музыку. И все. Он мне эту тачку подарят сейчас. Я помню. Ух, да. У вас есть свои силы, свой вождения. Я никогда не думал, что поиграю парню, который готов рисковать всем. Что-то меня. Так я человек, который чтит всю ставку, свою ставку. Уже просто быстро учишься, когда у тебя на хвосте сидят полиции. Слушай, будет лучше, если мы уберемся из этого чертового места как можно быстрее, потому что местные власти и полиция не поощряют наш благородный спорт. Да им пофиг на гонке. Да, спасибо за совет. Хорошо, мне пора идти. А знаешь что? Если когда-нибудь будешь в Сан-Фьеро, позвони мне. Я уж там был. Может, мы сможем поработать вместе? Hey, just... Да, я так и сделаю. Вот, там логотип Рокстера на карточке. Я думаю, этот звук сирены, nice знак you. того, что пора расходиться. Приятно было. Дай. Сейчас не будет никаких ментов, смотрите, чекайте. Ой, а где у меня машина моя, вот эта подаренная? Ничего не понял, но очень интересно. Без Миссия выполнена. Ну давайте еще что ли тогда выполним, почему бы и нет. Растут. Она близко. Я не хочу сохраняться. Прощай, любовь моя. О, снова код из GTA 3. Смотрит тачку. Он нам продует. А вот и Каталина. Монтировка. О, господи. Код. Текай от нее. Что это? Свинья. В смысле пиг. Что я сделал на этот раз? Так, вот значит, где ты проводишь время. Вот как ты оплачиваешь мне за мою нежность. Формы какой-то машины нравится тебе больше, чем настоящей женщины. Так, Каталин, вспомни, ты самогорева только партнеры. И что ты за мужчина? Когда я говорю я партнер, я имею в виду, что люблю тебя! Что? Слева кот застрелы, багажник сам за. Ой, капот сам закрылся. Вы посмотрите, какая она сучка. Каталина, тварь полная. Монтировка. Отсюда на Half-Life, кстати. Я больше тебя не люблю, я люблю другого парня. Что? Какого черта ты тут устроила? Квот убегает от нее. Вы посмотрите, как они изменились по сравнению с GTA 3. Я выпустила их. У меня такое чувство, как будто я вдарила парня сковородкой, пока он спал. Кот, Карл, это мой новый парень! Квот беги от нее! Предупреждаю! Ты ревнуешь? Нет. Ты будешь за меня сражаться? Нет! Нет, нет, я могу принять отказ. ревнуешь? Трус? Приступим к гонке. Выиграет только сильнейший. Либо Немой, либо Негр выиграет. А вы за кого? За Карва Джонсона или за Клода? О, смотрите, у нас снова. Вот теперь эта тачка, которую нам в зиму подарил. Так интересно, в какой машине едет Клод? Вот вроде в этой, в этой такой же, серой только серенькой машине. Все, мы уже обогнали. Блин, вот что-то ты проигрываешь. Последнее место, смотрю. У тебя, хотя ты вон как в GTA 3, мы тоже ведь гонки проходили побочные задания. Телефонные миссии, там мы хорошо выигрывали. Тоже первые места занимали. Оп, падай в воду. Мужик. Вот так вот. Э, слышь, деревенщина. А -а -а! Что? Что? Я здесь остановился. Вот знаете, у меня что-то по GTA много всяких смешных моментов происходит. Вот GTA, серия GTA, ну кроме 2D частей, они отлично подходят для, для всяких смешных моментиков, как и серия мафия, кроме третьей части, естественно. Вот. Поэтому, блин, смешно. Тупо смешно. Решил отомстить деревенскому чуваку, а выстрелил. Пуля от УЗИшки попала ему в бензобак, короче, его тачка рванула, и моя вместе с его. Собственно, вот так вот мы, короче, опозорились. Мне кажется, у нас тот же самый маршрут, только наоборот, что и в прошлой гонке. Мы же через это место же проезжали. Ну да ладно, пофигу. Зато так будет легче. Да, смотрите, это реально маршрут просто наоборот теперь опыта не проехать вон завод завод по производству флешинг бирс какой-то не знаю знать не хочу тут это что-то спранк может это завод по производству спранка этой газировки лечебной <с> кто его знает что еще сказать хотел? Вот, кстати, запомните важный совет: если вы видите в играх монтировку, то это значит отсылка на Half-Life. <laughs> вот. Мы когда будем в... в зоне... Ой, нет, вы ничего не слушали, я пока не буду это говорить. Пока не буду говорить. Так. Интересно, а вот у скоро у этой машины появится ночью одна особенность. Я вам помните, говорил, что. Покажу кое-какую особенность этой машины ночью. Опа! Оп, смотрите, у нас фары открылись. Как у мазды. Вот так вот. Вот она особенность. Классно с фарами выглядит, да? Ну вот и все. Победили опять. У тебя было несправедливое преимущество. Быть хорошим водителем ⁇ это не преимущество. Ты думаешь, что сотшел но сам ничего не понимаешь. Он не только бьет машину, но Я промолчу. Квот, ты ч ⁇ И СиДжей тоже, блин. Что ты об этом скажешь? Мон молчу. Хорошо, я... что я выиграл деньги или твою розовую щелку. Во, держи. Goodbye, Прощайте, мистер Джонсон, я не буду по вам скучать. Деньги выиграл, если что. Или hey, что это? Minute, это что за фигня? Это не shit? деньги. Бумаги на владение San гаражом в Сан-Фьерро. Оооо! Моему любимому понадобится машина, когда мы отправимся в Либерти Сити. Либерти Сити? Что ж, приятно провести время. Yeah, молчу Кот разговаривать не умеет. <laughs> <laughs> <laughs> Обязательно. Fine. Вот и отлично. Okay. Хорошо. Езжай, я не буду скучать. Прощай. Вот и иди нахрен. А кот не проронил ни слова. Так. Ну что, у нас гаражик открылся, как я понял, в Сан-Фьерро. Что мы будем делать? Снимать трусы и бегать? Вот посмел бы он меня только задавить? Я бы его ушатал. Что еще? Эй, hey, король, hey парень, травка, которая тебе нужна, готова. Оу, ну будь осторожен, чувак, за нами, следят. есть маленькая ферма в горах, приходи с вещами. а ха ха Опозорились! Опозорились! Вохи! Еще раз опозорились!